друзья, вас приветствует международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн». Если вы хотите зарегистрироваться в компании «Фаберлик», то добро пожаловать в этом видео. Смотрите, какие подарки вам положены за первый заказ. Кстати, эти подарки получат те новички, которые уже зарегистрированы, но пока ничего заказать не успели. Итак, за заказ по девятому каталогу можно заполучить шикарный набор серии «Дом Фаберлик» сразу из трех средств для выведения пятен. Ведь пятна выводители бывают такими же разными, как и пятна. Одни удаляются старелые пятна при стирке, другие предназначены для скорой помощи в устранении свежих загрязнений, даже когда нет возможности их застирать. В общем, подбирайте правильно и увидите результат. Как же получить набор в подарок? Есть три условия. Первое. Быть зарегистрированным в проекте «Фаберлик Онлайн» до 25 июня и не иметь ни одного оплаченного заказа. Второе. До 25 июня от период действия каталога номер 9 оплатите заказы на сумму от 1199 рублей. Это 1259 сомов, 5999 тенге, 359 гривен, 359 лей или 35 белорусских рублей. Кстати, эта сумма указана в ценах каталога, то есть для вас, как для зарегистрированного покупателя, она будет ниже на 20%. И третье условие. С 26 июня по 16 июля в период действия каталога номер 10 сделайте свой второй заказ на минимальную сумму и вместе с ним заберите честно заработанный подарок. Прошу обратить внимание на то, что в общей сложности для получения подарка вы сделаете два разных заказа. Давайте узнаем подробнее, что входит в подарочный набор. Универсальный кислородный пятный выводитель «Экстра Окси» – идеальное дополнение к любым средствам для стирки. Рекомендован для предварительной обработки пятен, замачивания и в качестве добавки к основному моющему средству – порошку или жидкому гелю при ручной или машинной стирке. Без хлора, фосфатов, ароматизаторов и красителей. Подходит для стирки детской одежды и гарантирует экономный расход. Если нужно удалить пятно оперативно, выручит универсальный жидкий спрей выводитель. Его удобно распылять на свежие пятна. Подойдет он и для обработки воротничков и рукавов. Нечаянно пролили на платье вино, кофе или соус? Выручат влажные салфетки для удаления пятен. Они уберут загрязнение, даже если нет возможности застирать вещь. Если вы хотите получить сразу три этих средства бесплатно, то не забудьте оплатить заказ на нужную сумму до 25 июня. Но самое приятное, что выполнив условия акции «Новичка», которая является первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие. И в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Я желаю вам приятных, а самое главное – выгодных покупок. Всего вам самого доброго и до встречи в следующих видео.